Всем привет, вы на канале мистера Текро. И это обзор на аниме о моем перерождении в меч. А перед началом просмотра подпишись на канал, поставь лайк и не забудь оставить комментарий. Начну я, пожалуй, с того, что это аниме о перерождении. Данное направление вот уже несколько лет не выходит из моды. Главный герой и не предполагал, что однажды он пройдет удивительный процесс перерождения. Но только вот переродился он не в существо, а в меч. Попав в чудесный мир, наполненный неповторимыми фантастиками, существами. Проснувшись однажды утром, парень осознает, что теперь у него нет тела, и он имеет форму заостренного меча с красивой благородной рукояткой и выполненного из лучшего металла, как говорится, с корабля на бал, в лес, кишащий всевозможными монстрами. В этом хаосе он и повстречал девочку-кошку. Она сбежала от своих хозяев, которые жестоко с ней обращались. Девушка представилась как Фран, а вот меч не может назвать и Имя. И не потому что нет рта, а потому что он его забыл. Фран дает мечу имя мастер, а меч великодушно обещает девушке дружбу и защиту. Отныне они команда, основная задача которой убивать монстров. За них даются драгоценные камни, которые затем добавляются на рукоятку меча, придающие определенную силу владельцу. Так начинается увлекательная история бесстрашного меча и его очаровательной компаньонки, способной проявить себя в бою на самом высоком уровне и стремящийся к эволюции. Аниме неплохое, есть и приколы, и напряженные моменты, интересное развитие событий, хотя иногда развиваются все очень быстро. В общем, если вы хотите посмотреть что-нибудь интересное и чтобы не напрягало, то это аниме точно для вас. Ну вот и все, смотрите хорошее аниме. А с вами был мистер Текра. До скорого!